Привет! Как дела? Сегодня выехали в центр Петербурга показать, как у нас украсили все к Новому году. Вот на Манежной площади у нас находится рождественская ярмарка. на рождественской ярмарке на Манежной площади. Очень красиво, конечно, все украсили, но, к сожалению, пока не праздничное настроение в связи с в стране. We got into a drifted back. году я вам расскажу и покажу в следующий раз. Пока на этом все, не прощаюсь с вами, до скорых встреч!